ВКонтакте запустил новый формат для продвижения с помощью видеорекламы «Shopable Ads» — это рекламный видеоролик бренда и карточки с его товарами, при клике на которые покупатель попадает на страницу продвигаемых продуктов на сайте или в интернет-магазине компании. По результатам первых тестов одному из маркетплейсов удалось увеличить кликабельность рекламы почти в 7 раз, а рои — на 300%. Как это сделать? Заходим в рекламный кабинет. «Компании», «Создать компанию», «Узнаваемость», «Продукты ВК», «Вводим URL Есть два варианта. Когда у вас есть продуктовый фид, и тогда изображение товаров, их название и цена будут загружаться из продуктового фида автоматически. И когда его нет, тогда придется вносить их вручную. Вначале рассмотрим ситуацию, когда продуктовый фид есть. Выбирайте в зависимости от того, чего желаете достичь. Либо Shopable Ads, продуктовый фит и ремаркетинг. Либо Shopable Ads, продуктовый фит и новые пользователи. Настраиваем таргетинг. Формат рекламного объявления. Динамическая карусель. Загружаем иконку. Размер 256 на 256. Загружаем видео. Соотношение сторон 16 к 9. Длительность не более 30 секунд. Заполняем все текстовые поля, выбираем призыв к действию на кнопке. Готово! Если у вас нет фида, то загружаем товары вручную. Узнаваемость, продукты ВК, вводим URL, Shopable Ads, настраиваем таргетинг, формат рекламного объявления. Видео, карусель. Выбираем первый слайд. Загружаем изображение товара. Заполняем поля. Переходим к слайду 2. Повторяем. Должно быть заполнено минимум 2 слайда. Максимум может быть 20 слайдов. Далее заполняем поля карусели. Загружаем иконку. Загружаем видео. Текстовые поля. Выбираем призыв к действию на кнопке. Готово! Как видите, просто, быстро и удобно. Не знаете или сомневаетесь, как это делать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. А если остались вопросы, то задавайте их в комментариях. И не забудьте поставить лайк. До встречи!